1987 год. На экраны выходит «Робокоп». Фильм Пола Верховина о полицейском, погибшем от рук преступников и возвращенном к жизни учеными, но уже в кибернетической версии. Картина становится культовой. Завоевывает «Оскар» и еще пять наград, в том числе как лучший научно-фантастический фильм. Вот оно — воплощение мечты человека о сверхспособностях. Мощные механические конечности, чипы, имплантированные в мозг, и зрение с дополненной реальностью. Сегодня идея прокачать человеческое тело с помощью современных технологий не выглядит такой уж фантастической. Уже созданы протезы, способные функционально заменить неработающие органы. Ученые называют их бионическими поскольку такие протезы посредством различных технических устройств соединены с нервной системой человека. Так бионический протез ноги позволяет сделать походку естественной и даже заниматься экстремальными видами спорта. Бионическая рука справляется с еще более сложными задачами. Ей можно держать авторучку, взять яйцо, не раздавив его, или завязать шнурки на кроссовках. В области восстановления слуха ученые продвинулись дальше всего. Первый кохлеарный имплантат, то есть протез, позволяющий компенсировать потерю слуха, был успешно вживлен более 40 лет назад. Все это время технология совершенствовалась. Прибор уменьшался в размерах, его научились устанавливать даже детям. При помощи бионического уха обрели слух более 50 тысяч людей во всем мире. А как же обстоят дела с глазами? Могут ли современные технологии спасти от слепоты или расширить возможности нашего зрения? Меня зовут Татьяна Шилова. Сегодня мы будем говорить о бионическом глазе. Никакой фантастики, только реальные факты. В мире около 39 миллионов людей живут в полной темноте. Такие цифры озвучивает Всемирная организация здравоохранения. Прогноз и вовсе неутешительный. Через 10 лет количество незрячих жителей Земли вырастет чуть ли не вдвое. Трость и черные очки – это, пожалуй, все, что наука могла предложить человеку с абсолютной потерей зрения еще несколько десятилетий назад. Но современные технологии в корне изменили ситуацию. Июль 2017 года. Новостные ленты пестрят яркими заголовками. Прорыв в медицине. Впервые российскому пациенту вживлен бионический глаз. Григорий Александрович, на все человечество работает. Вам огромное спасибо. Технология разрабатывалась американскими учеными во главе с офтальмологом и инженером Марком Хумайном с конца 1990-х. За это время около 250 пациентов по всему миру получили возможность испытать на себе киберзрение. Наконец, инновация добралась и до России. Реализовать этот проект в нашей стране было сложно не только технически. Стоит подобная операция вместе с последующей реабилитацией около 10 миллионов рублей. К тому же американская технология не сертифицирована в нашей стране. Тем не менее, все сложилось. Случай уникальный. Это Григорий Ульянов. Первый в России обладатель бионического глаза. Говоря научным языком, система ретинальной имплантации. Претендента выбирали из трех тысяч кандидатов. К моменту операции Григорий Александрович уже 20 лет жил в полной темноте. Причиной этому стал пигментный ретинит. Наследственное заболевание, при котором происходит дистрофия, то есть разрушение клеток сетчатки. Здесь самое время напомнить, как же устроены наши глаза, и в частности, сетчатка. Свет проходит через роговицу глаза и при помощи хрусталика фокусируется на внутренней оболочке глазного яблока сетчатки. Она состоит из 10 слоев светочувствительных и нервных клеток различного назначения. Одни из них, известные всем со школьной скамьи, палочки и колбочки, названные так из-за своей формы. Колбочки отвечают за ощущение цвета и центральное зрение, то есть четкое восприятие окружающих объектов. А палочки – за ночное видение.